Друзья мои, всем привет! Значит, достал камеру, решил поснимать на камеру, батарейка села, не собрался, не зарядил камеру. В общем, начало снимаем на телефон, дальше заряжаем камеру и смотрим автомобили Итак, реб... ага, на телефон еще попробую поснимать. Находимся на нашей стоянке, есть что показать, довольно много автомобилей, все брать не буду, покажу какие-нибудь. Ну, выборочно посмотрим автомобили. Итак, есть автомобили на продажу, есть автомобили привезенные под заказ. Покажу, расскажу, что с ними происходит. А, я занимаюсь проверкой автомобиля перед покупкой, то есть работаю во всех городах Приморского края, не только в Владивостоке, не только на втором Зеленый Угол и не только с беспробежными автомобилями, как многие думают. Проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Но 2000 рублей это город Владивосток. Близлежащие города, вообще отдельные города, там цена обсуждается. То есть вы можете заказать штучную проверку автомобиля, она стоит 2000 рублей. Также я могу вам найти автомобиль под ключ, стоимость тысяч рублей. Что такое под ключ? Хотите себе крауны, пересмотрю все крауны, которые есть, выберу самое лучшее, стоит тысяч рублей. Более подробная информация а, по телефону. Мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Поэтому, ребят, присаживаемся поудобнее, обязательно пишем комментарии, ставим лайки, ставим дизлайки. Вот, поехали. Поехали, смотрим. Сейчас логистика, логистика, с логисти с логистикой становится все с каждым днем все хорошо. Ну, короче говоря, хорошо, ребят. Машины сейчас приходят побыстрее. Есть у нас такие автомобили, которые идут и... Ребят, такой мороз, что, блин, все садится. В общем, друзья мои, мы действительно переживаем вместе с вами. Нам нужно всем набраться терпения, да, и ближайшее время вы получите свои автомобили и будете радоваться. Тем более автомобили, которые мы везем на заказ, да. Все автомобили хорошие, все автомобили клевые, шикарные. Все автомобили целенькие, замечательные. И скоро вы будете радоваться ездить на своих клевых, замечательных автомобилях. Всем приятного просмотра, ребят. Друзья мои, это Альфа, 19 год, довольно, ну, вообще мало-мало таких автомобилей сейчас продается. И по стоимости, конечно, бешено за них ценник. Итак, пробег 61 тысяча, 19-й год, стоимость 1 миллион 270 тысяч рублей, 4 балла. И этот автомобиль, он привезен под заказ. То есть фары, линзы, естественно, это идет уже рестайлинг, сонары. Есть у нас датчики при столкновении, резина лет это полноценный гибрид полноценнее полноценнее уже наверное никуда а, некуда да? повторителей без доступ белый перламутровый цвет шикарное клевое состояние автомобиля под заказ 1 миллион 270 тысяч темный салон тоже чистенький аккуратный ухоженный полный мультируль второй ряд сидений в альфах постоянно говорю про это очень много места ну и кстати данный автомобиль он может похвастаться своим багажным отделением вот здесь реально большой хороший практичный семейный автомобиль еще и гибрид конечно жаль что таких автомобилей нет водовых единственное, единственное что ребят мне не нравится в Альфах, да, ну, я люблю ездить, когда сидушка повыше. Как бы, ну, маловато место мне, да, именно вот, именно по высоте, значит, неплохая здесь магнитола. Также у нас имеется камера заднего вида с траекторией движения. Круиз-контроль, управление менюшкой. Клевый салон. Удобно, практично, ну за исключением по высоте, да, я уже говорил. Пробег 61 тысяча. Стоимость автомобиля 1 миллион 270 тысяч рублей. Автомобили, когда приходят с колпаками, да, когда идут с Японии, колпаки снимаются и кладут их, кладут их в салон. Это у нас паса 19 год, 4 балла, пробег 34 тысячи и стоимость автомобиля под заказ 600 тысяч рублей. То есть за 600 тысяч рублей можете привести себе вот такого вот пасика. Здесь у нас установлены сонары, также имеются датчики при столкновении, без литья, туманок нет. туманочки можно установить здесь, летняя резина, значит номер кузова можете открыть, посмотреть, бесключевой доступ, светлый салон черные ручки сзади есть метла есть автомобили такие где метла не установлена сонары семейный небольшой не семейный да городской такой хэтчбэк. вот я рекомендую такие автомобили девушкам на мой взгляд это само то да для скажем так для начинающего, для первого автомобиля научиться ездить литровый мотор вариатор двигателя хороший, меняем ему вовремя масло проблем никаких не будет а есть они на ключе есть кнопка старт сонары стоят заводские холод сегодня ужасный но машина завелась а, место также смотрите вот что касается пасеков здесь очень много места по передней части просто диване огромная кнопка старт есть на ключе кондиционер печка магнитола обычная есть также автомобили где есть управление управление музыкой пробег 35 тысяч лежит аукционный лист 4 балла 35 тысяч пробег кузовщина целая вот стоимость такого автомобиля под заказ в среднем да это 600 тысяч рублей лего бандит Итак, значит пробег 30 тысяч, оценка 5 а это уже рестайлинг определяется он по морде в 18 год 12 месяц автомобиль привезен под заказ стоимость 1 миллион 200 тысяч там по -моему, 200 200 210 тысяч Итак, это максимальная комплектация фары линзы камеры при столкновении установлены туманки штатное литье летняя резина это гибрид но такое называет это полу гибрид до да? гибрид неполноценный 36 кузов и да ребят внимание автомобиль 4 в.д. это очень важно таких автомобилей очень мало а, что у нас здесь есть круговой обзор штатные литые диски серенький цвет Интересный такой цвет сзади установлен спойлер бандит обратили внимание 4 в.д. автомобиль в таком состоянии сложно найти а это 4 воды тоже компактненький такой хэтчбэк, максималка то есть две двери камеры круговой обзор темный салон салончик чистенький вообще вот говорю приходят машинки аж приятно смотреть машины когда вот они чистые прям приходят аккуратненькие шторки подсветка подогревы Лев сидений, кожаный руль, адаптивный круиз-контроль, управление музыкой, можно подключить телефон, ну все есть, есть абсолютно все. Да и посмотрите, сколько здесь места, то есть я сел, ну ребят, вообще сидеть комфортно, очень, очень много места. Две электродвери, кнопка старт, все есть. Здесь у нас бардачок, соника. Нет, по-моему. Да, нет аукционника здесь. Вот здесь еще у нас USB вход есть. 1 миллион двести тысяч рублей. Фид 19 год, пробег 19 тысяч. Стоимость автомобиля 1 миллион 15 тысяч. Ну, особо снимать его не буду, он такой в снегу. Стоимость, до да, 1 миллион 15 тысяч. Автомобиль продается. Это FIT, 18 год, Джел комплектация автомобиль продается, стоимость 1 миллион 25 тысяч рублей, значит пробег 9 тысяч, оценка 3,5 балла. Штатные заводские туманки, Джел комплектация она отличается по салончику у нас. Значит, что здесь, Повторитель, бесключевой доступ есть у нас датчик при столкновении да, то есть система безопасности свет вот люблю такие вот цвета летняя резина но сейчас основная масса автомобиля они конечно приходят на летие практичный городской неприхотливый автомобиль тоже обратите внимание да вот ну, чистейшее состояние салоном багажного отделения домкрат ремкомплект есть на месте фитах я вот постоянно говорю об этом мне ну, прям нравится трансформация салона как трансформируется салон у фитов так раз все посмотрите как чисто посмотрите в каком состоянии дверные карты то есть ровный пол здесь получается еще вот так делается также ветровики лифт сидений антиюз, датчики при столкновении эко режим полный мультируль меню круиз-контроль адаптивный значит кому интересно да? 1 миллион 25 тысяч три с половиной балла пробег тысяч кузов целый ну, вот по левой стороне на пороге какая-то вмятинка должна быть сейчас посмотрим вариатор климат все сенсорное 9000 Пойдем посмотрим, что там с порогом. Заодно капот глянем. Под капотное пространство. Мотор шепчет, ржавчины нет. Опять же, знаете, все аукционы всегда по-разному оценивают. Но вот здесь вот А3, да, я в принципе даже тут и не вижу ничего. А, ну вот она вот он идет а3 царапина а пришел free там порог прям замятый был так ну что летняя резина 1 миллион 25 тысяч автомобиль на продажу fit серый цвет так он у нас 18 год пробег 61 тысяча 4 балла стоимость 940 тысяч рублей то есть здесь идут штатные сонары полный мультируль и комплектация комфорт а, датчик при столкновении без ключевого доступа ветровиков на данном автомобиле нет. Также он пришел на летней резине. Колпаки в салоне. Камера заднего вида вижу есть. Тоже все чистенько, аккуратненько. Да, полный руль, полный руль. 61 тысяча. Газерс очень хорошая магнитола. Вот он, аукционный лист. 4 балла. Кузовщина тоже видим вся целая. Ну, вариатор, кнопка старт, климат. Ключ вижу. Ключ вижу один. Что касается фитов знаете, тоже там пожаловаться особо не могу. То есть места много. Клево такой хороший тоже знаете хэшбэк для города но вот если допустим пасек я рекомендую девушкам до да, покупать то fit это <с del> вполне мужской автомобиль тоже как для начинаешь да конечно цена кусается но куда куда деваться что делать я думаю все равно аналогов аналогов никаких у нас нет fit э, синий цвет как видим а, так стоимость 900, 970 тысяч автомобиль тоже на продажу 4 балла пробег 56 тысяч на этом автомобиле также летняя резина а ветровиков mm -hmm. тоже нет Опа. здесь у нас а, руль идет неполный есть у нас круиз контроль лежит аукционник. 55 тысяч пробег, 4 балла. Кузовщина идет, тоже целенькая на автомобиле. 970 тысяч. Раз повторюсь, привезен на продажу. Так покажем еще два пасека, а, зеленые. Значит, один из них 3,5 балла, другой 4 балла. 3,5 балла пробег 16 тысяч, 4 балла пробег 24 тысячи. То есть эти автомобили на продажу, стоимость ну, 680 680 690 тысяч рублей. То есть, напоминаю, пасики они у нас есть на ключе, есть кнопка старт, есть на климате, есть без климата, есть сонарами, есть без сонаров. Да? Есть с метлой, есть без метлы. Двигатели на них стоят литровые, коробка передач, вариатор. Хорошие, вот, ребят. Пасеки реально, блин, клевые, хорошие, неприхотливые автомобили в обслуживании. Я постоянно об этом э, говорю. 680-690 тысяч рублей. 19 год, 4 балла, пробег 19 тысяч, автомобиль на продажу 710 тысяч, он на климате, здесь идет полумультируль, санары, туманок нет, постоянно тоже говорю, ребят, туманочка можно будет поставить, серый приятный цвет, летняя резина, сейчас покажу его, так. замерзла батарейка замерзла батарейка значит на климате Sonic просматривался через окошко можно посмотреть Светосалон салон 4 балла 19 тысяч пробег ну на климате конечно же автомобили смотрятся намного круче да и шикарнее ну как видите автомобиль на климате он стоит подороже чем чем без климата ребят а, еще один зелененький, 4 балла, девятнадцатый год, стоимость автомобиля 720 тысяч, автомобиль на продажу. Пробег 14 тысяч, да, этот идет немножко подороже. Также туманок нет, резина лета, ветровиков нет. На крутилочках. 720 тысяч рублей. Дворник, камера заднего вида есть, установлена. Здесь тоже, смотрите, все как новенькое. Друзья мои, ну, не забываем подписаться на канал, не забываем обязательно сделать, поставить комментарий, поставить лайк, поставить дизлайк. Вот. Ну и также, собственно, вот такие вот шикарные, клевые автомобили вы можете заказать через нас с аукционов Японии. Более подробная информация по телефону, либо в WhatsApp. Также я занимаюсь не только да, привозом автомобилей с аукционов. Можем проверить автомобиль в Владивостоке, абсолютно в любых городах Приморского края. Вот, Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хорошего настроения. Всем пока, ребят.